всем привет стоит такой храп пойду посмотрю кто там храпит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 А ну подъем! Засранкой Ой, ладно, сейчас, сейчас, девочки, сейчас. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел?